Затмение Луны. Как улучшить свою судьбу в коридор затмений? Здравствуйте, мои дорогие. Ну, все уже знают, что 26, уже завтра, 26 мая, у нас с вами лунное затмение. И закрывает этот коридор затмений, солнечное затмение, уже в июне. Что же нужно делать в этот коридор затмений, чтобы все-таки это было полезным для вас? Ну, первое, что можно сказать. Те, кто читает мантры и молитвы от часа в день и больше, на них уже влияние негативное очень минимально. Для тех людей, которые не читают мантры и молитвы, те люди, которые употребляют яды еще в свой организм, табак, алкоголь, на них очень сильно влияет негативная энергия затмений. Вот в этот коридор можно улучшить свою судьбу, можно ухудшить свою судьбу. Вот об этом я сегодня вам расскажу, потому что по незнанию люди чаще всего ухудшают свою судьбу. И зная, как улучшить, уже есть больше шансов сделать свою судьбу такой, какой вы хотите. Вот об этом мы сегодня подробно разберем. Значит, смотрите, в сам, затм... в сам день затмения нужно обязательно убрать всю еду с видного места. Да? А, ни в коем случае, как мы вот на полнолуние заряжаем, там, допустим, камешки, бижутерию свою, золото, бриллианты да, и так далее. Это желательно все спрятать, чтобы это не попадал лунный свет вот, того дня, в котором будет затмение. Затмение также ухудшает влияние Накшатры этого дня. Да? То есть если бывает Накшатра благоприятная, то она еще там, полгода не будет проявлять свои позитивные качества из-за того, что она участвовала в том дне затмения. Важно убрать еду всю с видного места, то есть в шкафчики, в холодильник, накрыть салфеточками, чтобы ничего не было на видном месте, да, где попадает свет. В день самого затмения лучше всего закрыть шторки дома, если есть жалюзи, опустить жалюзи. В этот день лучше всего провести в посте, пост исключить, может быть, еду до заката или на момент затмения и 3 часа до 3 часа после еду и воду исключить. Даже вода будет с наполнениями негативной энергии, и она будет, попадая в нас, создавать какие-то моменты, влиять на нас с негативной стороны. Поэтому желательно всю воду из графинов вылить в этот момент, да, то есть она не пригодится даже цветы поливать потом уже водой, когда уже затмение закончится. То есть даже цветы желательно не поливать в этот день, да? чтобы они не, при, не получили эту негативную энергию, потому что тоже могут погибнуть, засохнуть, э, падает у них защитность организма, нападают какие-то животные на них, поедают цветы да тоже. Э, лучше все это исключить. Если у вас где-то сушатся э, какие-то, я не знаю, фрукты и овощи, тоже убираем солнце на этот день. Потом можно будет на следующий день выставить, но вот в этот день убираем. Не принимаем душ, да, то есть вода в это время тоже несет в себе негативную энергетику. И когда мы принимаем душ, наше тело впитывает воду, хотим мы этого или не хотим. да, То есть кожа, она такой орган, который впитывает воду. Поэтому не принимаем душ, не кушаем, не пьем, делаем такой пост себе. Закрываем шторки, жалюзи, свечи в доме везде, да, расставляем. Ну, свет электрический можно, конечно, включать, но свечи, они тоже убирают много негатива. Благовония тоже убирают много негатива. То есть вот это все. Большую часть дня провести в матрах-молитвах. Лучше всего участвовать в какой-то ягии, да. То есть если у вас есть знакомые, которыми можно договориться, можно со мной связаться, да, тоже. Я участвую в ягиях такие дни обязательно да то есть что такое яги? это читаются мантры над огнем и потом плод этих мантр идет на защиту нас да, или на родовую на то чтобы улучшить родовую еще что-то да? то есть яги это очень такой полезный инструмент на самом деле мы можем проработать свою карму которая нам дается вот негативная на 45 процентов можем своими усилиями своими Практиками, своими действиями, поступками можем проработать. Но 55% можно проработать только при помощи Ягии. То есть, это испокон веков это знали, мудрецов ценили, уважали, то есть приглашались в семьи, или женщины приходили в. В храмы, участвовать в таких ягиях, чтобы получить блага для своей семьи, для своего рода. То есть это ответственность женщины была всегда. Да? То есть мужчины, может быть, тоже участвовали, но большая часть все-таки ответственность на женщине. То есть если женщина не верит в это во все, то эта семья чаще всего переживает всякие потрясения, там. Болезни, смерти, аварии, неуспех какой-то, еще что-то. Кто-то приходит с кармой уже из прошлых воплощений, с очень сильной, и в этой жизни он атеист, а у него все хорошо да, в жизни финансово, и все складывается. Но это говорит о том, что в прошлой жизни он, может быть, несколько жизней прожил в каком-нибудь монастыре и молился. И человек приносит эту карму позитивную в эту жизнь. И в этой жизни он может там, курить, пить, э, не верить в Бога, и у него все складывается хорошо. Но в следующей жизни у него будет минус, потому что в этой жизни он не накопил благ на следующее воплощение. То есть здесь как бы каждый принимает свое решение. Поэтому муж мой, атеист, часто говорит, вот там Антонио, 99 лет ему исполнилось в этом году, э, и он там и мясо ел, и в Бога не верил, атеисты там тра-та-та. -та". Я говорю, ну, понимаешь, это у каждого уникальная карма. Нельзя сказать, что всех можно под одну гребенку, под одну молотилку. То есть один, может быть, действительно будет есть мясо и до 99 доживет. Представь, сколько бы он, до скольки бы он дожил, если бы не ел мясо. Еще дольше. Да? Ну, жив человек, не это, не, ничего не ему, но, то но тем не менее он мог еще больше прожить. Потенциал, если не ухудшать свой, да? И человек, который… А сколько сейчас примеров, когда дети рождаются уже с онкологией, да, или совсем маленькие, и у них онкология начинается. Откуда это? из того, что в прошлом воплощении не было ресурса накоплено, да, был только истрачен ресурс, а в этом воплощении нету накопления. То есть здесь либо родители должны накапливать, помогать ребенку накапливать этот ресурс, либо по-другому никак. Да? То есть здесь каждая ситуация уникальная. Бог не делает копий, только уникальности, да, только оригиналы. Да, то есть поэтому каждая личность – это оригинал. Это свой набор поступков в прошлом, свой набор мышлений, свой набор убеждений, свой набор взглядов на жизнь. Да, в зависимости от того, как планеты стоят в карте, да, можно многое определить, что человек в прошлой жизни делал, чтобы... Вот у меня, например, на натальную карту сейчас приходят в основном люди, у которых очень сильная Энергетика, очень э, такая старая душа, которая уже не одну жизнь прожила, большой опыт, громаднейший опыт, да. То есть и у них чаще всего карты вот прям какие-то идеальные, да, у них там почти нету ни ретроградных планет, ни сожжений, ни, ни, ни воинопланетарных, нету вот, э, каких-то травм для планет, нету. То есть у этих людей очень мощный потенциал решить все свои задачи, исполнить все свои желания. Ну, есть и люди, которым очень тяжело. То есть у меня, ну, есть у меня в опыте, когда приходит там Луна и Солнце только не ретроградные, все остальное ретроградное в сожжении, в дебилитации, еще там каких-нибудь травмах, да, то есть планеты в травмах, то есть это говорит о чем? Что человек в прошлой жизни накосячил, накосячил по полной программе. Можно даже там целый список косяков рассказать или как грехов, как говорит религия, да? которые он натворякал. И вот в этой жизни ему приходится отрабатывать чаще всего прям по жесткому. И здесь нужно обязательно знать, как это все отрабатывать, иначе жизнь будет просто неуспешной. Просто вот как крокодил не ловится, не растет кокос. Да? Вот реально это очень Трудно осознавать, когда там человек прожил уже 50 или 60 лет, а у него семьи нету, счастья нету, всю жизнь работал, устал, да, там, э, всех уже ненавидит вокруг. Да, то есть вот это вот очень больно осознавать. То есть лучше до этого не доводить, лучше все-таки прокачать себя, освободить себя от влияния вот этих негативных, э, планетарных, прошлого воплощения, родовой, да, там, родовая тоже влияет очень сильно, и лучше все это убрать. Так, еще дальше идем, да, значит, затмение, затмение Луны, которое завтра. Желательно исключить алкоголь, табак, там, жвачки, Кока-Колу, да, там все, что мы можем, вот, мясо, рыбу, яйца. Можно исключить, прожить один день спокойно, вот на таком посте. Да. Воду можно пить, но только не в само затмение. Да, то есть, ну, и там, 3 часа до 3 часа после, да, то есть потом попьете воды, и это улучшит вашу судьбу очень мощно. Если вы пьете воду в момент затмения, то вы принимаете и негативные энергии вот этого события, и его приходится отрабатывать. Те, кто смотрят, да, вот очень многие люди любят смотреть затмение, это на самом деле очень красивое зрелище, но от него идет очень много негативной энергии, и она да, потом влияет 16 лет на вас. То есть 16 лет вам придется либо отрабатывать эту энергию, либо она происходит в событиях, как какие-то неприятные события, да, какие-то штрафы, какие-то э, разные, разные очень моменты, но они будут неприятными. Лучше это избежать. Лучше это избежать. Лучше, когда в семье никто не смотрит. Часто к разводам приводят. Да, или, во всяком случае, возникают какие-то конфликтные ситуации в семье, что близко к разводу. да И если мудрости хватит, вы это испытание пройдете. А если не хватит мудрости, то может прийти развод. Поэтому очень хорошо задумайтесь, нужны ли вам, нужно ли вам усложнять вашу жизнь. Да? то есть Если вы хотите сложностей и искать решения к ним, то я, я за. Тогда нужно смотреть. Если вы хотите спокойную, мирную жизнь, чтобы как можно меньше было стрессов, волнений, тогда лучше не смотреть затмение, ни лунное, ни солнечное. Лунное затмение у нас отвечает за внутренние изменения, за изменения в психике, за изменения в сознании, за наши нейронные связи, а солнечное – внешние изменения. Внешние изменения – это иногда и внешность меняется у человека, и внешний мир, внешнее пространство. То есть та, то поле, торсионные поля, которые вокруг нас, они преобразовываются и трансформируются во время солнечного затмения. Поэтому здесь очень важно, что вы делаете в момент затмения. Если вы спокойны, расслаблены, да, у вас стоят свечки, закрытые окна от шторок, очень хочется идти смотреть проснуться ночью идти в туалет и смотреть в окно на затмение очень хочется я прям вас уверяю это как магнит и наверное с этим никогда не справиться поэтому лучше закрыть окошки и если вы даже смотрите то вы видите окошки шторки да закрытые окошки шторки но не саму луну но очень будет хотеться точно прямо вам говорю но дорого это обходится поэтому нет никакого смысла в этом дальше значит что делать? Как можно больше позитива, как можно больше промолчать, когда вас где-то можно вовлечься в конфликтную ситуацию, да, как можно больше промолчать, то есть прям вот вырабатывать терпение, да? как можно меньше общаться с негативными людьми, да? то есть если вы знаете, что там будет конфликт 100%, да, лучше не пойти туда, придумать какую-то отмазку, там, эм, заболела, устала, не смогла, не успела, да работу вызвали еще что-то, да, то есть стараться в этот день избегать конфликтов в соцсетях точно также избегать конфликтов, да, ну, обостряется вот это негатив, начинают писать негативные комментарии кто-то в эти дни, потому что активизируется все негативное, стараться на них не обращать внимания. Да? Следующее. Как можно больше желать хорошего. Да? Если у вас есть возможность почитать мантры или молитвы в этот день прямо вот час уделить, вы очень сильно улучшите свою жизнь. Да? Если вы час почитаете. Некоторые люди в христианстве говорят: я там каждый день читаю молитвы. Говорю, сколько времени в день вы читаете молитвы? Ну, минут пять. Но это очень мало. Это. Значит, сколько времени вы уделяете Богу, столько Бог уделяет вам. Если вы пять минут в день уделяете Богу, то пять минут Он вам уделит. Если вы уделите час, то Он вам уделит час. Вот здесь есть смысл над этим задуматься и хотя бы в такие вот события уделять больше внимания божественным энергиям. Это будет очень ценно для всей семьи. Я, например, в моей семье одна прорабатываюсь и одна читаю мантры. Но улучшения идут у моей дочери, у моего зятя, у, у, у моей мамы и у моего брата. Да? То есть у всех живущих, ныне живущих, моих родных, у всех начинаются какие-то улучшения. Да? Это очень ценный ресурс, который дают нам мантры. Это плод чтения мантр. Мы можем направлять, куда мы считаем нужным. Да? Мы можем направлять на исполнение наших желаний. Да? Желания бывают очень... Важные, очень такие энергозатратные, да? например, замуж выйти или родить ребенка – это очень энергозатратные желание Или бизнес вывести там на миллион в месяц – это энергозатратное желание. Это не просто желание, это энергозатратное желание. И в него нужно очень много ресурса. И вот ресурс берется один из вариантов, очень самый сильный – это из божественных энергий, из мандр. Да? Или молитв. Да? Ну, кому как понятнее, кому как, как что мурчит. Да? Поэтому э, никуда не призываю, никогда не призываю, да, то есть просто э, призываю найти Бога в себе. Да? Он внутри нас, и когда вы его принимаете, осознаете, то э, жизнь становится намного легче. Очень много ресурсов прибывает из этого, из этого осознания, из этого озарения инсайта. Да? Можно так сказать. Так, значит, э, в, эти, в эти дни лучше всего избежать каких-то длительных поездок, каких-то переговоров, да? лучше не ходить на первое свидание. И если вы не читаете час мантры ежедневно, да, я вот, допустим, читаю последние, там, я не знаю, 13 лет, наверное, мантры читаю ежедневно. Я ходила на первое свидание в солнечное затмение. Мы его не смотрели, но, тем не менее, влияние этого дня было. Да? Но за счет того, что я читаю мантры час и больше, иногда два часа в день, да, то вот это вот дало свои плоды, и у меня сложилось все хорошо с мужем, то есть я вообще на одно свидание сходила, и мы с ним уже четыре года с лишним да, вместе, но вот такой пример был, то есть если вы умеете сгармонизировать такое, такое событие, то можно пойти на первое свидание, если вы ничего не делали, лучше поменять дату, Сказать, вот заболела голова случайно, давай сегодняшний день отменим, там завтрашний день отменим на другой, поменяем на другой. Да? То есть никакие серьезные переговоры, никакие серьезные решения не принимайте. да То есть примите потом, когда уже даже лучше после коридора затмений. Да? То есть во время коридора затмений у большинства людей, которые не умеют гармонизировать энергии, они находятся под влиянием негативных энергий. И здесь очень важно это осознавать, да? Либо в эти дни начинайте читать мантры, молитвы какие-то, да, защищающие мантры, может быть, какие-то, знаете, может, в христианстве тоже есть защищающие, да, которые, ну, как, большинство молитв играют серьезную роль, да, но какие-то больше, какие-то меньше защищают. Все использовать, свечи использовать, да, э, спокойствие, главное спокойствие, да, как говорил мой друг Карлсон, э, Спокойствие ⁇ это самое важное. То есть нервные всплески, они бывают у всех людей, которые не гармонизируют свое состояние. От влияния вот, вот этого события, да? затмения и коридор затмения. Бывает, что очень мощное влияние на психику, да? особенно затмение Луны. Да? То есть начинаются депрессии, начинаются переживания на ровном месте. Вроде все хорошо, вот хочется поплакать. Да? Это тоже идет влияние того, что не сгармонизирована Луна в, вашем, в вашей жизни. Здесь стоит к этому отнести серьезно. Луна, она отвечает за психику, за все жидкости в нашем теле. Поэтому очень важно это все прокачивать, чтобы вы уже спокойно, гармонично шли дальше в жизни. Было комфортно и классно. Да? Вот как Я просто прорабатываюсь постоянно, и у меня нет никакого переживания, что затмение. Да? Но многие люди начинают переживать, у кого-то начинается просто паника на, на ровном месте. Даже не знают, что это затмение, но вот они просто паникуют, что что-то не так, что-то происходит. Что-то влияет негативное на них и включает в них вот это состояние паники. А негативным энергиям мы же питание, наша энергетика, когда мы переживаем, паникуем, мы выбрасываем очень много энергии, вкусной, необходимой негативным э, энергиям. Да? Нет такой энергии вкусной, как у человека ни у кого, ни у растений, ни у животных. Поэтому людей стараются вот доить в такую ситуацию. Да? И чтобы этого не происходило, чтобы у вас не было напрасной затраты энергии, нужно быть осознанным, нужно понимать, что делать, и не совершать тех поступков, которые приводят к потере энергии. Так что вот так. Да? Используйте все, что я вам рассказала сегодня, обязательно используйте в это затмение. Желайте как можно большему количеству счастья людей, да, можно просто повторять фразу, я желаю вам счастья, да, я желаю вам счастья, внутри что-то теплое включается, такое приятное, да? повторяйте, повторяйте эту фразу, если в моих соцсетях есть посты, где за вчера пост про умное затмение, можно в комментариях написать, «Я желаю вам счастья» или «Пожелать всем счастья», или кому-то ответить на такую же фразу «Я желаю вам счастья». Да? То есть это тоже очень мощно будет создавать полезный, благоприятный ресурс в вашей жизни. То есть это очень мощная практика, да, пожелания счастья. Она будет вас настраивать на позитив. Это не как аффирмация, это немножко круче работает. Да? Поэтому стоит это использовать. Стоит делать какие-то заниматься благотворительностью, да? какие-то пожертвования. Может быть, накормить голодных, да? может быть, накормить голодных животных. Может быть, сегодня в интернете можно послать какие-то страницы, принимают деньги, где-то лечат животных, да? где-то спасают их, раздают по семьям, еще что-то делают. Да? Точно так же с детьми. Да? Ну, с детьми там немножко сложнее. Там не всегда медицина может чем-то помочь, и деньги не всегда решающую роль играют. Там чаще всего нужно смотреть родителей, карму родительскую и прорабатывать, чтобы все-таки ситуация вышла позитивной. Иначе все эти деньги напрасно, да, то есть вроде как отправили на ребенка, а ребенок не выжил. И эта благотворительность будет уже не благотворительностью. Она уже будет во вред. Очень важно, кому мы даем деньги. Да? Если человек с протянутой рукой, и мы ему дали денежку, он пошел купил сигареты или алкоголь, или мясо, и а он испортил нашу карму. Некоторые говорят, ну, это не моя ответственность. Нет, это ваша ответственность. Вы же дали ему деньги. Что такое деньги? Это часть вашей энергии. Вы вложили время, чтобы заработать эти энергии. Ваши умения, таланты – это часть вас, и вы ее отдаете. Поэтому таким людям лучше купить Теплую булку, молока, фруктов, орешков каких-то, да, и дать ему в пакете. Да, я вот, например, здесь в Испании сидит с собачкой, мужчина. Я часто покупаю пакет ему, и туда в пакет еда для собачки тоже. И выдаю ему, выхожу из магазина, говорю: это вам. И я знаю, что этим карма моя не испортится, а я сделала благоприятный поступ, да, и мужчине тоже хорошо от этого. То есть это э, обязательно. Обязательно в такие дни очень хорошо жертвовать, помогать кому-то. Можно служением помогать, да? То есть если деньгами вы не можете себе позволить, вот особенно Россия, очень часто люди говорят, что там ипотека, кредиты, и, короче, ничего не остается, да? Тогда служением. да? То есть что-то помочь старшему поколению, какой-то соседке. Может быть, взять шествие над какой-нибудь семьей многодетной и помогать им регулярно чем-то, хотя бы по минимуму, по какому-то. Ваш поток финансовый будет раскрываться да, от этого поступка. Конечно, для этого очень классные дни кадыши и э, затмения. Да? Есть еще дни астрологии. Если вот девушки покупают, у меня уже календарь, который стоит 500 рублей в месяц. Э, там есть дни, когда покупку делаете, вам деньги возвращаются прям с торрицей. Прям очень круто. Можно подгадывать под такие дни покупку еды, покупку шоппинг. Да? То есть это очень круто. То есть вы истратили деньги, а тут раз кто-то позвонил, новые куда-то вас позвали, там дополнительная какая-то работа или ваше хобби, и раз-раз и деньги опять вернулись. Да? И еще больше даже, чем вы истратили. Это очень круто. Поэтому благотворительность очень помогает раскрывать финансовый поток. Если особенно нужен новый уровень финансовый, то обязательно занимайтесь благотворительностью, будь это деньгами, будь это услугой, вашим служением или тем, чем вы можете. Да, может быть, просто поговорить со старшим поколением, да, это тоже будет инвестиция ваша, послушать их о их жизни. Они сейчас нуждаются в том, чтобы дать советы, а их советы почти никому не нужны, потому что наша жизнь так резко поменялась, что. Старшие поколения ничему нас уже научить не могут чаще всего, да? ну, чаще всего такие ситуации. И для них все равно важно поговорить с младшими, передать куда-то то, что они знают, какие-то какой-то их опыт, какие-то их знания. И поэтому, когда вы участвуете в беседе, вы тоже прокачиваете свое финансовое положение, потому что вы делаете человека счастливым в этот момент. И это очень круто работает, так что не всегда с деньгами можно благотворительностью заниматься, да, ну и смотреть по горизонту, когда-то там, может, через светофор перевести кого-то, может, сумку помочь донести бабушке какой-то, да, может быть, соседке сказать, там, дождик, я иду за хлебом, вы хотите, я вам тоже хлеба куплю, да, или еще какие-то, ну, делайте добрые дела, нас не просто так в Советском Союзе этому учили, Сталин знал, что суббота – это день Сатурна, и очень важно делать благость, служение какое-то в этот день. Да? И вот в полнолуние и в затмение тоже это очень круто работает. Так, хорошо, мои дорогие. Сегодня, я думаю, что я рассказала так подробненько. Используйте, обязательно используйте все эти моменты, и пусть ваша жизнь становится... Лучше, светлее, ярче, наполненное светом. Пусть ваши желания сбываются. Хорошо? Обещаете? Пока-пока.